Привет мой милый друг, некоторые мои подписчики уже заметили, что у моего канала в недавнем времени был юбилей в одну тысячу подписчиков, еще заранее я говорил, что устроил розыгрыш при достижении первого юбилея, где победитель сможет собрать деньги, а так как зрителей моего канала не так уж и много, то шансы на победу у вас конечно же довольно высокие, но не будем тянуть время, перейдем к правилам конкурса. Кстати ребята, внимательно слушаем, потому что чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо обязательно выполнить все условия данного конкурса. Первое условие. Нужно быть подписанным на YouTube канал в мире сказок, поставить лайк этому видео и под этим роликом оставить любой комментарий или смайлик или вообще что угодно. Второе условие. По ссылке в закрепленном комментарии нужно перейти в мою группу ВКонтакте в Мире Сказок и подписаться на эту группу. Третье условие и оно самое важное. В моей группе ВКонтакте вы увидите публикацию розыгрыш тысячу подписчиков. Необходимо поставить лайк этой публикации и оставить комментарий со словом «Участвую» и обязательно сделать репост этой публикации у себя на страничке. В общем вот и все с условиями для участия в конкурсе 1000 подписчиков. Подбор победителя будет происходить в случайном порядке и итоги розыгрыша я запишу и выложу у себя на канале. Чтобы наглядно было видно, что конкурс проходит честно. Надеюсь у вас не возникнут проблемы и вы сможете участвовать в розыгрыше. Желаю вам всем удачи. Не забудьте оценить мои истории про котиков на канале. Оставляйте комментарии и поделитесь сказками со своими друзьями. Всем спасибо и до встречи.